Приготовила на завтрак вместо запланированных банановых оладий жареные бананы в кляре. Необычно, вкусно и достаточно сытно. Вот вам рецепт, как приготовить филе бананов в кляре. Жареные бананы в кляре – это нежный и оригинальный десерт, только представьте. Хрустящее тесто, а внутри сладкая мякоть банана, которая от температуры стала еще нежней, мягче и ароматней. Это лакомство по достоинству оценит как взрослые, так и дети, многие хозяйки во всем мире готовят жареные бананы в кляре, и каждая на свой лад, я же предлагаю порезать бананы пластами филишками. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Нарежьте очищенные бананы вдоль. 2. В большой миске смешайте муку, рисовую муку, сахар, соль, соду и карри. 3. Залейте смесь сухих ингредиентов небольшим количеством воды, до получения плотного жидкого кляра. 4. Окуните бананы в кляр. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. В сковороде на разогретом масле обжарьте бананы в кляре. 6. Обжаривайте бананы до получения золотой корочки, а после достаньте их из масла. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Банан, 2 штуки. Рисовая мюка, 2 столовые ложки. Куркума, 4 чайных ложки. Сода, 1 щепотка. Сахар, 1 столовая ложка. Соль, 1 щепотка. Кокосовое масло, 2-3 столовые ложек. Количество порций, 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео который поможет вам вкусно готовить. Удачного дня!